Азербайджан в равной степени обеспечит все права человека обеих общин Нагорного Карабаха после восстановления территориальной целостности. Об этом сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке, Питер Тейс, комментируя провокационную статью репортера Доминика истрате. В своей статье репортер Доминик истрате, с большой помпой пропагандировал, так называемые всеобщие выборы, прошедшие в Нагорном Карабахе, который является суверенной территорией Азербайджана. Это выборное шоу было организовано армянскими зачинщиками этнических чисток и геноцида, совершенных против, ни в чем не повинных граждан Азербайджана, в течение последних трех десятилетий, сказал американский эксперт. Именно вооруженные силы Армении – Проводят регулярные разведывательные операции и ежедневно нарушают режим прекращения огня на линии соприкосновения, превращая Южный Кавказ в опасную горячую точку, которая может привести к значительным беспорядкам в остальной части Европы. В своей статье истрате, освещает текущее состояние региональной безопасности на Южном Кавказе, с помощью дезинформации, создавая впечатление, что этническая и социальная структура Нагорного Карабаха, не изменилась за последние четыре десятилетия. При публикациях такого рода, мы являемся свидетелями пугающего раскола, между принципами международного права и людьми, называющими себя журналистами которые отказываются сохранять профессиональную этику и публикуют статьи о выборах, которые по сути являются фарсом, сказал эксперт. Статья страте является ярким свидетельством нарушения профессиональных стандартов журналистики и, прежде всего, оказывает поддержку группировки военных преступников, чьи действия запятнаны жестокими злодеяниями и преступлениями, совершенными против ни в чем не повинных гражданских лиц женщин и детей Азербайджана. Истрати в своих позорных умозаключениях грубо отверг концепцию суверенитета национального государства и действенным образом узаконил политическую траекторию преступников, которые должны предстать перед судом за злодеяния против человечества. Статья Доминика Истрати перечит вестфальской системе международных отношений и опровергает понятие государства, основанного на принципах вестфальского мира, суверенных государств. Фактически, Армения состряпала вымышленные всеобщие выборы на оккупированных территориях Азербайджана, в то время как такие журналисты, как Истрате, намеренно прокладывают мин на ее поле дезинформации, пытаясь на этом нажиться. Однако он забывает простую истину. «Не рой ему другому, сам в нее попадешь», — отметил Тейс. В частности, в статье освещается предвзятая информация, искаженные исторические факты, и продвижение режима, который не признан Генеральной Ассамблеей ООН. В заключение хочу подчеркнуть, что единственным законным представителем Нагорного Карабаха является председатель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Туралгин Джалеев на случай, если Доминик и Истрати не знает. Нагорно-Карабахский регион Азербайджана готов к более обширному межобщинному диалогу с армянской общиной, во имя мира и экономического прогресса. Нет сомнений в том, что территориальная целостность Азербайджана будет полностью восстановлена, в самое ближайшее время. А право человека и гражданские свободы обеих общин Нагорного Карабаха будут в равной степени защищены на самом высоком уровне, в соответствии с Конституцией Азербайджана, подытожил эксперт.